Вы не смотрели первую часть? Напоминаю. Развитие и использование вашего конкурентного преимущества – это ключ к двери, выход из кризиса. Составляйте список дел на день, отмечайте 7 основных моментов и занимайтесь только неотложными делами. Нанесите контрудар. Успех – это вопрос вашего упорства там, где другие уже отступились. Прикиньте, где и сколько денег вы можете получить, не упуская ни единого источника. Не сдавайтесь. Берегите своих клиентов. Львиная доля успеха – это ваша репутация на рынке. Завершите неоконченные сделки. Решите, что для вас действительно важно. Научитесь управлять своим временем. Нет ничего важнее здоровья. Кризисы приходят и уходят, а здоровье остается с вами. Вы обладаете великой интеллектуальной и духовной силой, которая помогает достигать любые цели. Одна из самых важных вещей в кризисной ситуации – это вновь подтвердить свои ценности и ценности компании.